Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео я вам покажу и расскажу, как выглядят орехи, ядра орехов, которые растут у меня в Нижегородской области. Многие спрашивают, задают вопросы, а какие же они, как же они выглядят, какие они на вкус. Вот я вам сейчас на видео демонстрирую. Ядра светлые, на вкус очень вкусные и сладкие. Вот этим пробовать очень понравилось. Что хочется обратить внимание, на видео вы видите самые маленькие экземпляры, которые я отобрал, чтобы показать вам. А самые крупные экземпляры которые пошли на, ну скажем так, размножение рода, дальнейшее выращивание. Вот такие вот они орешки. Это очень радует, что ну, раньше они у нас совершенно не росли, и вот эти первые урожаи орехов Междугородской области, они, конечно, вдохновляют на то, что все возможно, и в нашей в нашем регионе тоже это возможно. Скажем так, для скептиков, которые думают, что у нас. Это не может расти. Оказывается, может, и чем очень успешно. В этом году я планирую все таки сформировать свои орехи деревом, потому что в прошлом году у меня не получилось, но в этом уже требуется, потому что веток образовалось очень много, а проветривание очень снизилось, света попадает мало, поэтому уже требует, скажем так, формировки дерева. Что касается саженцев, то саженцы, да, они тоже будут в продаже, как этого года будут саженцы, так и уже двухлетние. Кому не хочется ждать, уже будут двухлетние саженцы, также, возможно, будет приобрести. Информация будет либо в описании, либо пишите мне по контактам под этим видео. Вот такие орешки. Очень симпатичные. Опять же, нравится мне, что они очень, ну, кожура очень легко колется, то есть не нужно там варять ножам долбить еще что-то очень легко откалываются разъединяются Ну, это в принципе видно на видео что я ударяю и вот они спокойно открываются практически целиком ну что ж дорогие друзья на этом все если вам понравилось видео нажимайте мне нравится если интересно дальнейшие видео подписывайтесь на канал буду публиковать рассказывать ну а те кто заинтересовался этими орешками точнее грецкими орехами то пишите рекомендуют сажать по два дерева у меня растет два дерева два разных гибрида скорее всего уже произошло перепыление но тем не менее будет интересно какие же орехи будут уже с деревьев выращенных с этих орешков которые уже здесь скажем так местных аборигенов на этом все до встречи в новых видео пока ADolli. .izzi Council Belli. Ses. prisoners. jewel